Очередная посылка из Китая, заказал себе вот такое вот простое устройство. Данное устройство обошлось мне всего в 99 рублей. Это отпугиватель от собак. Очень незаменимая вещь, особенно когда вы работаете на улице, когда вы работаете в частных секторах и в принципе где очень бегает много всяких собак. Устройство миниатюрное, удобное, хорошо лежит в руке также есть инструкция, правда она на английском и на китайском языке, но там ничего сложного нет, там все просто, подключил и пользуйся. Эффективность данного устройства проверялась многократно, показала себя очень даже с хорошей стороны. Грубо говоря, оно работает. Вот, есть также видео про работу данного устройства, в конце ролика будет возможность перейти на него и посмотреть и мне стало очень интересно, как же что там внутри сделано и с чего он в принципе состоит. Подключается к обычной батарейке 9 вольт крона. Батарейки хватает очень надолго, даже зимой. То есть потребление идет минимальное. Подключили, поставили, закрыли крышечку. При нажатии на кнопку начинают сверкать светодиоды и издаваться такой небольшой писк, типа комариного. Кошки слышат, но не реагируют, а вот собаки убегают только на ура. Итак, что же у нас внутри данного устройства? Давайте мы вытащим батарейку. Возьмем, как обычно, крестовую отверточку и скроем данное устройство. Данное устройство скреплено двумя винтами. Итак, аккуратно открываем устройство, чтобы его не сломать. И внутри видим плату, на которую установлен согласующий трансформатор маленький. Вот. Единственная по-моему хлипкая деталь из всего устройства. А так качество исполнения очень даже хорошее. То есть нет нигде потеков, нет нигде э, плохой пайки. Вот Выполнено все качественно, выполнено все надежно. Вот, я трогаю сердечник, он вот так вот болтается. Ну, в принципе, не особо важно. Сама плата покрыта лаком. Элементы покрыты лаком, то есть очень хорошая гидроизоляция. Вот, как видите, пайка ровненькая, установлена микросхема и небольшой усилитель на небольшом транзисторе. То есть достаточно маломощное устройство, но вполне хватает работать. На устройстве присутствуют два переключателя Один это кнопка включения-выключения И вторая кнопка это переключение режимов Там существует три режима Первый режим это дрессировка Второй режим это отпугивание И третий режим это сам фонарик То есть можно еще и освещать себе дорогу А разницы между дрессировкой и отпугиванием я особо не заметил И мне кажется собаки тоже это не особо отметили Убегали и от одного режима, и от второго режима вот. Тем не менее, фонарик эффективен только зимой. То есть летом от него толку не очень много, вот зимой отражающая способность снега высокая, и поэтому дорогу видно очень хорошо. Как я уже сказал, устройство 99 рублей. Это недорого. И очень даже эффективно. Вот теперь внимание для всех, кто намерен купить данное устройство. Данное устройство не действует на больших и крупных собак, таких как кавказская овчарка, например, вот, алабай, вот, либо на старых или просто глухих собак. То есть, если у собаки проблемы со слухом, если у собаки проблемы какие-то со здоровьем, вот, она никак не будет реагировать на данное устройство, это имейте в виду. И еще не будет реагировать собака, которая живет в квартире. Фактически не реагирует. То есть, как мне сказали консультанты из Китая, собака, которая живет в квартире, она не чувствует ультразвук, поскольку живет с человеком. У них маленько перестраивается слух. Поэтому это тоже имейте в виду.